Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. С вами Веном. Мы возвращаемся в Рим Total War Alexander. И у нас на очереди битва под названием Гранникус. Давайте-ка посмотрим заставку, которую нам предоставили разработчики. Having crushed Greek Resistance at Kyronia, Philip installed himself as the head of the League of Corinth. This gave him control over all the armies of Greece and he immediately set about his long-avowed desire to reclaim the Persian-ruled Greek cities in Asia Minor. In 337 BC, Philip sent an advanced invasion force under his most experienced general, Barmenian, across the Hellespont to establish a foothold in Asia Minor. But in 336 BC, Philip was suddenly assassinated and his young son Alexander had to move quickly to establish himself as undisputed king. Alexander immediately had all suspects executed and then marched to Greece, where he summoned a meeting of the League of Corinth and forced the city-states to confirm him as rightful heir to Philip. He then quelled minor uprisings in Sparta and Athens before turning north to quash the unruly barbarian tribes. And when the city of Thebes rebelled, it soon learned what would become of those who dared defy Alexander. He razed the city to the ground and enslaved the entire population. For the time being, Greece was pacified, and Alexander turned his attention to the east and the Persian Empire. The advance force under Parmenion had been held up by the Greek mercenary leader, Memnon, who was fighting for the Persians. When Alexander arrived with an army of 40,000 men, he immediately confronted Memnon at the Granicus River. Итак, я отключаю звук и давайте прочитаю описание, которое у нас есть под этой битвой. Закрепившись в Греции, Александр обратил свой взор на сильную Персидскую империю, хотя в сравнении с Персским флотом у него было мало кораблей. Поездка через Галис... Галиспонд, который разделял два королевства, была короткой и прошла без инцидентов. Оказавшись в Малайзии, Александр воспользовался возможностью и принес жертву на месте города Трои. В качестве части приготовлений перед встречей с большой перской армией, которая прибыла, чтобы помешать вторжению Александра. Этими войсками командовал наемный генерал из Греции, Мемнон Родос. Но подозрительность правитель... правителей нескольких регионов Персии привела до того, что его власть уменьшилась. Однако, эта армия расположилась на дальнем берегу реки Граникус и ждала там прибытия Александра. Ну да, в общем-то, довольно интересный такой момент. Александр Македонский, получается, сражался с персидскими сатрапами на реке Граник в Малой Азии. То есть, по сути, это даже была еще не персидская армия. Это была армия, ну, не, ну, как бы это, да, персидская армия, но при этом ею управлял и вправду греческие какие-то военачальники. Причем там даже и не один, их было четверо, по крайней мере, в Википедии так указано за... Александра Македонского, получается, вообще было правительство Коринфского союза. Это, видимо, было объединение греческих полюсов, греческих государств в одно единое целое. Со стороны империи Ахименидов, то есть Персидской империи, было четыре командующих. Арсид, Спифридат, Митридат и Мемон. Четверо они управляли, видимо, всей армией которая была разделена на части. Ну и еще можно, соответственно, сказать то, что, по сути, это первое сражение такое крупное между персами и Александром Македонским. Как вы помните, первая битва вообще тут была связана с греческими полюсами. Александр Македонский вместе с Филиппом II завоевывали, соответственно, влияние на греческом полуострове. Так, ну а силы сторон были таковы. У Александра Македонского имелось 30-35 тысяч пехот и 4,5 тысячи конных войск. У империи Ахименидов, то есть у персов, 20 тысяч пехоты и 20 тысяч конных. То есть, примерно по составу была одинаковая армия, что у тех, что у тех. Ну не, хотя по составу она немножко отличалась, потому что конницы было, конечно, гораздо меньше у Александра Македонского. Но однако по численности, да, она была примерно одинакова. Потери были следующими. Александр Македонский потерял 30 пеших и 120 конных солдат. А империя хименидов, соответственно, 10 тысяч пеших и 1 тысячу конных. Не знаю, насколько точны эти данные. Наверняка тоже, как обычно, получается, тех те времена, исторические данные, они очень неточные. Поэтому ну, доверять тому, что Александр Македонский практически в нуль разнес противника, а сам при этом потерял очень мало солдат, я думаю, что не стоит. Но однако... Да, это была очень серьезная победа Александра Македонского, потому что, по сути, после уничтожения данной армии у него появилась возможность двигаться вглубь Средней Азии, и можно было, в принципе, уже дальше убирать различные пути нападения на Персидскую империю. И, как минимум, опасность вторжения персов уже была предотвращена. Теперь только начинались завоевания. Так, ну что, давайте мы, в принципе, начнем эту битву. Посмотрим, что она из себя представляет. Мне очень даже интересно. Потому что это впервые перс у нас попадается здесь в игре. Так, возвращая звук. Сложность, конечно, ставим. Очень тяжело. Смотрим нашу армию. У нас армия практически полностью состоит из фалангистов и гип гипоспистов. Как я понял, гипосписты это. Э Копиеносцы те же самые, но при этом они могут метать еще пилумы, какие-то похожие как у римских легионов в будущем появится. В у нас есть также конница, продом, продромой, не знаю, что это за слово такое, возможно, это неправильный перевод. Стрелки Криты, ну или критские лучники, да, агрянские метатели и, собственно говоря, сам Александр. У персов какой состав? У персов же совершенно другой состав армии, как и исторически, тут половина кавалерии, половина пехоты. Причем, кстати, пехота, соответственно, это наемные пехотинцы-греки. Это то же самое пикинеры с очень длинными пиками, которые могут нашу кавалерию устанавливать только так. Ну что ж, давайте-ка начнем эту битву, мне очень интересно ее провести ради вас. Давайте-ка посмотрим, на что она похожа. В принципе, если смотреть, кстати, по графику, по диаграммам, блин, по схемам, хотел сказать. Это поздно в армия прибегает на реке Граникас. Скауты учитывали большую концентрацию персихов на heavy cavalry из Hycania и Бактрии together with mounted axemen from Balkania Memnon of Rhodes a mercenary officer commands them he has chosen the battle site well the granicus is in full flow and its steep, slippery banks present a formidable obstacle. The Persians seem confident that Alexander will not try an attack so late in the day. But the young Macedonian king has faith in the readiness of his battle-hardened troops for such a challenge. His phalangists provide a stable, if slow-moving platform, their soft flanks guarded by the more mobile hypaspists. With the excellent Thessalian cavalry and his own famed companions, Alexander has the to deal the Persians a heavy blow. His destiny, balanced on a sword's edge, Александр prepares to sound the drums. Да, знаете что, что, зрители мои, подписчики канала, я хочу сказать по поводу Александра, что первая битва, что вторая битва это полная жопа. Тут просто надо по таймингам атаковать, по таймингам вываливаться на противника и все делать точно так, как вот ну, написано, скажем так, в сюжете данной битвы от разработчиков, потому что ну реально это жесть. Я до этого пытался напасть на правый фланг Персии, объясню, да, вот в чем проблема. Нападаю на правый фланг Персии, тут стоит кавалерия бомжатская, я ее пытаюсь уничтожить. Я нападал всеми тремя отрядами конниц. Как оказывается Александр Македонский настолько имбовый конник, что если он нападает вместе с какими-то другими конниками, то, ну, например, вот с этими помоями, да, я буду их называть помоями, потому что мне особенно нравится окончание дромои, то есть помой добавить, получится помой. Нападаю вот с этими помоями, и вся кавалерия начинает долго, очень нудно драться с вражеской кавалерией. Причем их еще обстреливают, их обкидывают, умирают вот эти вот бомжи, помои. И, в общем, я остаюсь без помои. У меня остаются еще отряды фессалийской кавалерии. Я вот здесь остановлюсь, подходит еще кавалерии, еще кавалерии, еще кавалерии, и все. Александр умирает, умирает фессалийская конница, ГГВП, я выхожу. В чем прикол? Прикол в том, что Александра вместе с другой кавалерией ни в коем случае не стоит послать. Он, он просто начинает хуже сражаться, из-за этого хуже сражается в общем конница и начинают все вместе не умирать, короче. Благотворно. Такая вот хрень. Не знаю, зачем разработчики такую херотень замытили, но потому что это реально жопа полная. Какая-то тупая вообще система Идиотская. Нахера тогда мне нужны вот эти помои, если я мог бы одним Александром забежать и просто всех их убить. Я вот этого не понимаю, вот реально. Идиотизм. Посмотрел я, короче, я не справился вот сам вот с этой битвой, потому что реально не понял ее прикола. Я зашел в YouTube и нашел английского какого-то чувака, который проходил, он тупо послал всю армию через правый фланг. Я поступлю точно так же, потому что я так понял, что на другие фланги нет смысла послать, потому что где все фланги все равно потом так или иначе переходят направо, потому что там Александр сражается. Они все начинают за Александром бегать и хотят его убить. И, кстати, Александра убить, на самом деле, не так уж и сложно. Он умирает довольно быстро, если его послать в атаку одним из первых. Он быстро умирает, и, в общем-то, все плохо заканчивается для него. Сейчас, короче, так поступаем. Послаем одного Александра в атаку. Все остальные отряды, включая помой, будут стоять сзади. Будут стоять сзади, ждать своей, так сказать, очереди. Все отряды бегут в атаку, короче. А включая вас включая вас Ой, все отряды бегут в атаку кроме конечно же вот этой конницы бомжатской александр идет тоже в атаку потому что надо ему быстрее порвать оборону врага Ой. и кстати видимо у него вообще-то обстрелы какая-то просто бешеная защита потому что его обстреливают а он не умирает вот реально для такой прикол он, смотрите, его обстреливают, не умирает. Была бы тут бомжатская конница, она бы тут, бы тут же бы умерла бы вся. Это я вам отвечаю, потому что это я сам видел прекрасно. Так, все, эти помои побежали. Давайте-ка подводим другие помои. И начинаем атаковать. Я сказал, начинаем атаковать. Атаковать начинаем. Че вы делаете, блин? Александр, что ты делаешь, мать твою? За ногу. Вот что он делает, блять. Он начинает вокруг бегать этих лучников, при этом сам их не атакует. Придется мне самому ему приказывать, чтобы он атаковал. Бля, все эти дебилы решили ринуться, короче, в атаку вообще не там, где я рассчитывал. И я сейчас, похоже, потеряю снова всю свою армию. Да, великолепно, ребята. Просто 10 из 10, блять. Вы нашли путь самый прекрасный. Я вахере, а короче, от вас, парни. Ой, блин. Ну, это, короче, ГГ, походу, я опять проиграл. Но если сейчас, правда, не зайти с фланга, конечно, тогда еще можно стабилизировать эту ситуацию. Правда, и то, блин, как ты стабилизирую, когда такая жопа полная. По центру, по сути, остался без войск просто. Потому что эти бомжи не смогут нормально сражаться. Подходит тут Александра, но он мало что тут сможет сделать особого. Да, начинаете нападать, тут попытайтесь, конечно... Ну, Александр, да, тут сейчас, наверное, должен всех выносить их. Отлично, он их всех выносит, но фигли толку-то у меня тут уже и так солдат очень много погибло. Ладно, подходим, давайте-ка, помогаем. Давай-ка, режь этих легких наездников. Легких наездников уничтожил. Нападай-ка здесь. Давайте-ка все-таки убьем этого военачальника. Давайте, давайте, давайте в атаку. Убивайте телохранителя. Да, вы обстреливаете, соответственно. Сейчас гораздо лучше, кстати, я вам хочу сказать, чем я в первый раз играл. <laughs> Потому что, опять же, вот это прикол в том, что Александр реально неуязвим против стрелков, походу. Зато против кавалерии он довольно легок. Зато против конницы он реально очень жестко умирает. И поэтому надо его беречь от конницы вражеской. Или от пик, например, тоже, конечно же, он не бессмертен. Так, обстреливать и греков, этих наемных. Так, тут наши войска, которые выжили, уже начинают, да, переправляться. Вот-вот они все переправятся. Так, тут еще какие-то у меня войска вернулись. но ну, я так понимаю, гипоспистов я всех потерял вообще в тупую. Да, причем в прямом смысле этого слова я потерял реально их в тупую. Вся конница, куда вы пошли, ребята, куда? А, кстати, нет, какие разбежались. Вол, вот это забавно. Я их даже не атаковал, они тупо разбежались. Рассеялись, так сказать по ветру так тут у меня кстати да битва началась давайте поможем немного а, нападайте в тыл прям вы вот сюда тоже нападайте давайте давайте давайте make for phalanx так отлично расступились разбежались умерли короче а тут что, конница вернулась какая-то, походу. Да, тут, кстати, конец вернулся. Так, становитесь давайте-ка по-нормальному. А то мне прям страшно за вас. Воу! Они развернулись, но правда, да, они особо повоевать так и не смогли. Начинаем все войска подводить. Начинаем все войска подводить, давать. Так, э, эти солдаты у меня, видимо, не хотят остановиться, да? Ну, сейчас гораздо лучше я сыграл в сражениях, хочу вам сказать. Ну, хотя все равно, конечно, ужасно, особенно по центру. То, что было, это вообще была какая -то, какое -то было какое-то безумие, скажем так. Давайте, атакуйте их. Отлично, обрушили уже эти две еще фаланги пикинеров. Ну, потому что у них командующий умер, я так предполагаю. Из-за этого они стали реально очень податливы. Прям готовы от любого нападения моего просто разбегаться. В ужасе. Так, ну, Александр врезается в этих скифских налетчиков, или, как сказать, их лучников, и просто всех разрубает на куски. Но это было, в принципе, ожидаемо, потому что реально эти скифские лучники ничего из себя не представляют. Они просто бомжары кончены. Так, мои пикинеры тут нападают. Они, в принципе, сами, я думаю, смогут справиться с врагом да мы сейчас тут закончим немножко с этими скифами и мы сможем помочь им подойти а тут просто жесть какая-то реально скифы ни о чем просто умирают все ну, конечно же все таки это лучники они не должны уметь драться а тут например наша фланга наоборот ни на что не годно мы нападаем вот только тогда все получается у нас тут выносите тоже давайте-ка фалангу их пикинеров Ой, жесть какая-то. Смотрите, вы просто их всех убили. Да. Так, кто-то еще остался, или все, это победа? Это победа. Короче, ребят, вот. Я думаю, что оставшиеся сражения в Александре будут настолько же идиотские, как и вот это. Ну, не в смысле, что я так играю ужасно, а в смысле то, что они заключаются, по сути, в том, чтобы вы воспользовались, так сказать, уловками, заложенными изначально уже в этой битве. Тут изначально была уловка в том, что нужно тупо взять обойти именно атакой Александра с правого фланга. Вообще по-другому практически никак нельзя было выиграть. Конечно, наверное, тут нам давали 60 минут. За 60 минут можно было бы что угодно придумать, в принципе, я вот так думаю, да? Да. Можно было бы хоть там взять, например, лучниками добить левый фланг врага или там еще что-то, но можно было что-то придумать, но я просто время, чтобы не тратить свое лишнее, я решил сэкономить его и вот таким образом ну, потерять много солдат, но я выиграл. Я по факту выиграл, конечно, не историческое сражение получилось никакое, но, по крайней мере, победа. Так, ну ждем тут, пока у меня Александр пускай гонится за отступающими. Ой, точнее, не Александр, а вот эти вот... Uh, Протопомои. Все, давайте-ка, эксит. Чистая победа. Ну, хорошо, мы выиграли очень даже, в принципе, легко. Если бы я знал бы заранее, так сказать, вот это сражение, то я бы выиграл, конечно, бы намного быстрее. Не, не, не тратил бы где-то 5 попыток или 6 попыток на победу. Просто пришлось мне, к сожалению, воспользоваться ютубом и посмотреть видео, ну, потому что реально какая-то бредятина, и вот когда я увидел, так сказать, как надо играть по-нормальному, я понял. Я понял это сражение. Оно на самом деле вообще, со стратегической точки зрения, оно бессмысленное, потому что я, по сути, никак бы не мог выиграть, если бы не знал бы вот эту уловку. Я узнал эту уловку, и в принципе все, уже тут было нечего делать, я просто победил как изи. Ладно, я уже, конечно, разгорячился, немножко разозлился, но надеюсь, вам все равно понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем пока, удачи!